Почему Один так хочет найти путь в Йотунгхи? Он верит, что великаны способны изменить предначертанное ему во время роднорека. Ведь они старейшие враги асов, и это их армии суждено победить. Но еще сильнее его влечет их дар провидения. Он хочет знать то, что знают они, и видеть то, что они видят. У скольких бед бы удалось избежать, не будь его ненасытное любопытство сильнее его мудрости, каких бед? а, -а, -а. как-нибудь расскажу, за что его прозвали владыкой Висельник. <смех> Когда-нибудь, когда он повзрослеет? Кстати, если, мы, если вдруг мы когда-то будем играть за сына, если вдруг, будет ли висеть у него голова? Ну, просто даже вот так любопытно. Так, где-то здесь, кстати, ворота, да. Ладно, ладно, ждем, ждем, ждем, ждем, ждем, ждем. Отходим в сторону, бьем, берем камешек и ждать поим же камнем тебя запрятать. Ой! Потратил, блядь, на тебя столько всего. Легко, легко, блядь. 10 тысяч проебал. Нихуя себе легко, блядь. Вот это он, конечно, сказал. Так, редкий предмет чары, но это не такая полезная штука. Бля, как я буду с Валькирией сразу здесь сражаться, даже не представляю. Так. А вот Мысли забываем. Подожди, вон там. Сейчас я дверь открою. Ой, не то, не то, не то, не то. Так где? А, то есть они даже если пропадают, то открывают. Так хорошо. Подожди. Что вон там? Кого вон там? Так, тайные комнаты. Новая область. Смотри, Сокрытый вот чертов. А, это вот ты знаешь. Там, великан каменщик, строит стены Йотунхейма. Это должен был быть его шедевр. Он так хотел защитить свой народ. Жаль, первая часть сгорела. Лучше бы сгорела последняя. Больно смотреть. Тору в конце убивает. Блин, жалко, на самом деле обидно, его Тор убил. То есть он хотел защитить народ, а его просто тор захуячил. Так, величайший камеща Кодина, который стал огромным спорить сыном Хримтуром, бьет его, а потом теряется, пытаясь его разыскать. Тор пробивает резцом голову Тамура и разрушает целый город. Тамур устроил стены вокруг Геонхейма, чтобы защитить великан Фатасов. Была ли она достроена? Ой. Ну что, попытка не пытка. Я сколько в прошлый раз потратил? Час? Главное, что я смог открыть здесь портал. Если я не смогу пройти, все-таки а это будет, блядь, тяжело. Не просто так оно все это сделано. То блядь, у меня еще и хп не фунт. Ну, мне, кстати, можно умереть. Я в прошлый раз ебать заебался, блядь. С этой пиздой. Ну что? Ой, ладно, еще одна Вот еще одну хп -шку. и сундук. Сундук мы откроем. Валькирия, надо спасти ее. Думай, прежде чем делать. Готовы мы столкнуться с таким сильным противником. Я-то готов. Да, и я тоже. Если это значение. -ху -ху. Фух, погнали. Сейчас я должен ее занести. Блять, они ее там месяц вообще нормально. О блядь. о, о блядь. о, упа. Ты думала что? А, понятно. Блять, в рукопашку пошел. Упа. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. И, конечно не ну теперь это это самое ой так попало подкида. опа оп блять а я ведь плохо хотел поставить но не получилось к сожалению так где ты там? опа а мне нравится реально я сейчас прям по таймингам срабатываю ага ага опять. ух ты ж блять ух ты ж блять Да, это правильно он говорит. Лучше не отвлекаться. Так, ладно. Тогда еще вот так лови. О, о, о. Опа. Наслазит. Когда думает сбежать, но что-то пошло немножко не так. О, блядь. Напугал меня совсем. Я ее заморозил, прикиньте, она еле двигается, блядь. Я хуе. Так, ладно, лови тогда топор. И добивалочка. Фух. Не зря я прокачивался. Я благодарна вам за то, что освободили мою физическую оболочку. Как это вышло? Я не знаю. Мой разум расколот. Рок Валькирс. Это последнее, что я помню. Что? Вальхала ждет. Я должна вернуться. Все-таки возьмите мой шлем. Да? Даже не сказала. Ну мы возьмем, ладно. Без тебя. А, Отлично, две из а восьми. А что это? Что-то вроде тайного зала собраний в Мидгарде. Вальтили нужны было место для встречи, укрытой от взгляда Ордена. Они думали, что хорошо спрятались, но известная поговорка не зря просит. Вся отец видит все. Где это? Помните зал Восьми трона? Вроде да. Мы много разных мест повидали. Он слева от двух статуй грибцов. Я не узнал его в тот раз. Был вот увесили, куда я их посылаю. Этот зал был для них очень важен. Наверняка там будет то, что все прояснит. Тут есть также камень телепортации. Еще имя. Чиль. 6 из восьми. А, зажгите жаровни Тюра на башнях миров вокруг озера 9. Так, погнали дальше. Ой, даже музыка какая-то заиграла интересная. Ой, птица Одина. Не проебать ее бы. А то они все доложат, блядь. Блядь, и вправду. Так, подожди. Ага. Так, разрыв между мирами. А что у нас здесь? Сундучок, блядь. Пойдем разрыв, что ли, от отколбасим. На всякий случай возьму это оружие. Я, кстати, все прокачал немножко. Да, они сильные, твари. Но ничего, сейчас мы справимся. Так, раз. Два. Отлично о Быстро, быстро, быстро, конечно! Сколько смогу, столько отниму, блять, пока он в оглушении! Конечно! Так, теперь топор идет в руки! Сразу двоих зацепить, Отлично! И сразу три сейчас будет! Блядь, я должен был удерживать, я виноват! Отъебись! Малой, убей его, пожалуйста! Спасибо! Еще будет, кто-нибудь. А где его пожитки-то? Все, что ли? Все, что из него выпало Хуйня какая-то, если сейчас... честно Ну, хотя бы из червоточины между мирами Нормально попадало Я, кстати, вижу еще одного ворона, который... А, мне показалось, который летает А это, оказывается, этот самый Как его зовут-то? Дракон Бальдрата? Ну ладно, раз уж пожиток интересных с него не упало Пойдем дальше через внутрь Мужик, давай сразимся Ой-ой-ой, подожди, подожди, подожди Сейчас будет интересно, смотри Раз, два и три Ой, я уклонился Брони, да Ой, уклонился ну, короче, изи Простенький противник ну, вот Последнее Давайте посмотрим, что О, будет смотри. Это поможет нам в бою с валькириями. А, уменьшение урона от всех Атак Валькирии на 5% Труд завершен Спасибо Вообще полезная штука, если честно Только вот куда ее надеть Потому что я сейчас пойду сражаться с валькириями в глазах кристаллы гребресты. Это подарок великанов. Они решили, раз я столько путешествую между мирами, то нужен кристалл, который я точно не потеряю. А больно? Ну, я же благоразумно предпринял меры. Заранее накачался 16 кубиками эля из слез, пролитых девами волн. Напился так, что убеждал великанов вставить мне эти кристаллы в соски. Чуть не уговорил. Представляешь, ми мир кристальный. Блять, охуенная история. Мне нравится, когда великан доверяет кому-то настолько, чтобы помочь в путешествиях между мирами, не оставляют ему в глаза кристаллы вресты. Такие кристаллы были. У тюры и мимир они тоже есть. Блять. Мимир кристальные соски. Звучит охуенно. Так, все, мы зажгли все троны. Теперь можно это самое. Топор возьми, пожалуйста, а то мне прям без него вообще не по себе. Настолько привык. Да, сначала все-таки все пожитки забираем. Я же их не стал брать ничего, чтобы сделать отдельные серии. Ну, ударь. Так. Четкое что-то чё там дерзости. Так, тут спуска никакого нет, но есть суммы. Это я помню. Отлично. Ну... Но... Кашу. Еще одна Валькирия. Мы ведь спасем ее, да? Если под спасением ты имеешь в виду оборвем ей крылья, то да. Хватит, вы оба. Решение, как поступить, принимаю я. Носите ей урон прям бешено. Потом вот так. Потом вот так. Потом пока она там не психанет Лупить ее Вот, она психанула Потом берем топор Бросаем в нее топор блядь. Тихо Вот Потом делаем вот так Потому она раскрылась Потом открываемся вот так Ну конечно, конечно Тихо Тихо Да, блядь, тупая да отъедисто от меня пожалуйста так потом бросаем топор потому что мы не даем атаковать <реклама> тихо тихо ага. еще раз склоняемся кидаем не даем не даем не даем спасибо спасибо кидаем не топорик заряжаемся силой Отлично. Пока неплохо. Так, клинки, клинки, отлично. Опа. И пошла жара. Так, хорошо. Отлично. Пуячи, пуячи, пуячи, пуячи. Опять топор. Ой. Уворачиваемся. Лови. Крупешку, хп еще хпшку. Где ты тварь? Лови тварь. Да, я понял, что я все-таки в целом неправильно использовал Эту самое Блять, не успел. Блять, тебе тварь. Успел вовремя, успел. Блять, пиздис мне вообще не было. бы пизда Потрясающе. Она то точно бы меня банку ящика волки пошли. Она там подкиливается, смотрите, блин. Наконец, издать эту тварь, бля. Фух, нахуй. Съебался с этой тварью. Господи, а. скажи, как ты попала в телесную оболочку? Зачем сражалась? Не знаю. Душа Валькирии не может оставаться чистой в физическом теле. Наше место в мире духов. Куда я и ухожу? Прощай! Да, то есть сказать она нам все-таки не скажет. Ладно, может быть другая скажет. Но ну, этот шлем, конечно, все в, весь в слезах. Она точно плакала, бедная. Но вовсе, я это с ними Легендарный Сколько шлем. Ага. Я не хочу строить пустые догадки. Эмпический для топора. Я мир, умнейший из живущих. Я много чего знаю. Сигрун, королева Валькирии. Она могла. Когда я видел ее в прошлый раз, она сама была воплотенна. Она явилась навестить меня, когда я был уже в заточении. Зачем? Ну, нам есть что вспомнить, скажем так. Вы были влюблены? Ох, парень, я же покраснею, наверное. Я вообще могу краснеть? Сперва охотиться на этих тварей, теперь твою бывшую искать. Это лишняя трата в мире. Не лишняя, они же ванфири, отец. Те, кто не дает умершим заполонить Мидгард. Тогда они плохо справляются. Это не их вина, брат. Кто-то не дает им выполнять свою работу. Королева? Не знаю, парень. Надо еще их поспрашивать, если, конечно, вам не жаль времени. Угу. Погнали еще за одной. Так, сначала награда. Я их все-таки в прошлый раз не забирал нихрена, поэтому стоит их сначала забрать все. Может быть, что-то все-таки путное получил. смогу воспользоваться этим. Прошлая Валькирия была сложная, но они все не лыком шиты все-таки. Блять, у меня сейчас только ярости нет. Вот это обидно. Это на самом деле реально обидно. Так, опа. Блять, камень жизни. Ладно, давайте спустимся. Заберем, что тут есть. Потом уже только воевать пойдем. Достойно целой отдельной серии. Что, все? Один сундук, блять? Блин. Блин, вот эти рога нельзя забирать, а вот это на самом деле, кстати, обидно. О, ладно. Когда я решу. Где ты, парень? А, okay. okay? ah, хорошо Оп, оп от одной получать и из другого так надо пробежаться немножко пробежаться пробежаться пробежаться Камешки. ух ты блядь, а ты зря сюда так пришло. тихо тихо ага ага ага ага ага ага ага Издалека неудобно все-таки наносить урон. Ее когда еще и не видно никуда. Она сама близко подходить не будет. Не, не любит, я смотрю. Отлично, отлично. Лови. Тихо. Все, пиздай. Минус еще одна. Так, что она нам расскажет? Ты освободил меня? Кто это сделал? Я помню только боль и мою королеву. Она заточила меня здесь. Почему? Вот королева. Я должна покинуть тебя, должна найти ее, должна вспомнить. Хорошо, шлемик я возьму. О, у нее классно шлем выглядит, мне нравится. Так. И правда, голова виновна твоя, королева. Шлем да, Алькири. А. Когда я видел ее в последний раз, она была другой изменившийся и дело не только в физическом теле она была ну, мне, ну, беспокойна. Я хотел Ру, поговорить об этом по но... ударе она лишь пришла попрощаться я не думал не жаль мимир мы ее найдем вряд ли она этого хочет я просто не пойму зачем ей делать такое это ведь просто бред но если она это сделала ее придется остановить Валькирии надо освободить и только мы на это способны мы я слежу, чтобы не ударили в спину. Так, слушаем внимательно. Есть ли тут птица? Я ее, кстати, тут не слышу. Я ее слышал. За мной от Рэй. Вот здесь Прости, я ее слышу. Да, я ее слышу. Только вот где именно я ее слышу. А, сидит твариба, да, блядь. Так, следующую мы еще видели, знаете где? В другом мире, блядь. Отлично. О! Еще один труд завершен. Найдена, и комната 7 из 7. Вообще красота. Так. Карта обновлена. Удерживайте, чтобы открыть карту. Да, я понял, спасибо. Так, семейные реликвии. Вторая из пяти. Я слышал историю о мертвецах, уносящих драгоценности с собой в хилем. А вдруг эту брошь у кто-то из них? Мама, никогда не носила украшения, поэтому до сих пор не видел ничего подобного. Надо будет показать эту штуку Броку. Вдруг он захочет ее купить. Ну что, блядь. Так, открытая комната. Шесть из семи. Тайная комната. Сокрытый черток Одина. По-моему... Где я еще не открыл комнатку? Здесь, да, вот она. Да, нам потом сюда еще телепортироваться, блядь. Артефактов найдено опять из шести, и все в целом. Ну так как эти видосы мне все равно резать, поэтому... Поэтому... Как-то так. Посмотрим, на что способна эта Валькирия. Так, найди новое место, удерживайте плей. карту. Прости, да? да ничего страшного, отвлекся и отвлекся, отвлекся. Тут где-то голубь. Я его просто уже слышу. Я их называю голуби, хотя это ворона, блядь. Ну вот он и он. Зато он не увидит, как я освобожу. Опа, еще одна реликвия, да? О, третий из пяти. То есть не войдя сюда и не мог ее найти. Вообще красота. Дайте угадаю, там Валькирия. Ага. Ну, мы станем биться. Конечно. Душа. Тихо голова. И сейчас. <звук> так, пришло время за убить Она, кстати, хорошо горит Да, она, кстати, реально от огня урона больше получается. Ну, это надо сразу потратить Теперь попробуем опять от огня отстать. Да, блядь, я чуть таки попал, за не в ту сторону уклонился. Иди сюда, сука. Ладно, не захотел. О. Блядь, я потратил. Ладно, похмур. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Лови. Бля, ну она хотя бы шпрехает что-то там. И даже как-то атакует. Ну и, кстати, не горит нихуя. Ой, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь. Лови. Давай. Давай. Давай. Не в ту сторону. Суздами. Ладно, чтобы это пришел. Камень-то, блядь. Да, так, не вижу, не вижу ее. Потерял. Well, no. Da quest P hoe Но почему я была в заточении? Это все ваша королева. Но почему Сигрун решила помешать нам? Это мы и пытаемся узнать, госпожа. Не знаешь, почему она могла такое сделать? Нет. Без Валькири те, кто погиб в бою, не попадут в Вальхалу. Души умерших заполонят Хельхейм. И море мстительных мертвецов затопит Мидгар. Для Валькирии это величайший позор Мне пора Я должна попытаться все исправить О. -о, -о. То есть в целом мы делаем доброе дело Это хорошо Ну то есть мы освобождаем Валькирии Валькири, Чтобы они освободили Мир И Все было хорошо Вот тебе и ответ голова Королева ненавидит Одина и заточила Валькири, чтобы досадить ему. Сигрун ненавидела Одина, это правда. Но ее долг, обязанность. Неужели она правда все бросила, чтобы ему отплатить? Не верю. А я верю. Ненависть сильнее долга. Надо найти королеву и остановить ее. Мне жаль, нет. Да. Не жалей, парень. Сигрун сама виновата. Но я бы хотела... Опа. Как ее найти? Я не знаю. А. Она может быть где угодно. Ударик Лемка. Так, не дали предмет. Субавит, в целом круто. <звук> так, что мне еще? А, я еще здесь не все предметы же нашел, точно. <звук> так, у меня теперь зато будет ярость. А куда у мне, кстати? Мне, по-моему, сюда. Да, вот на дверь. Отлично. Так. Пожара. А, все. А. Всего две печати. Труд завершен. Все тайные комнаты открыты. Я, кстати, в каком-то чертоге Отина побывал. Но не смог его пройти. Вспомнить бы в каком. Просто пришел, блядь, получил пизды и ушел, блядь. Вот честно, это было примерно вот так. Потому что... Как это получилось? Ну как это вам объяснить? Там были злые-злые дяденьки, блядь. Восьмых уровней. И мне не хватило сил их отпиздить. Все просто, блядь. Вон она. Папочка Крато сейчас на видео шорохла, блядь. На это новое. спасибо. А для телепорта, да? Опа! А, я хотел сказать нихуя, если здесь уже сундука нет, я уже такой, я себе. Зато я теперь знаешь, что за каждый вальки. За каждой Валькирией следит Птенец. Блин, он так сундуки разъебываются, пиздец. Ещё одна, Валькирия. Попробуем освободить. Mm. Мы не можем бросить ее, брат. Не торопи меня голова. Когда будем готовы, я нападу. Готовы. Да давай. Блядь. Тут я в проебал. Ладно. Ах ты ж тварь крылатая, блять. Да ладно. Ух ты, блядь, у нее огненная магия. К ней близко вообще ни в коем случае нельзя подходить, блядь. Ух ты, да отъебись меня, да отъебись. Ебись, блядь, я сказал нахуй. Засади. Бля, ебать, она мощная. Вот она мощная. Да ебать, я только уклонение нажал. Спасибо. Лови, сука. Где? Блять. Ебать. Сука. Камень, камень, камень возьми Ох ты, нихуясь, она еще кидается, блять, этими хуйнями Пиздать эту тварь Блять, хватит ли у меня, скажем так, жизни, чтобы ее отбить? Я, конечно, не очень внимательно Но постараемся Понятно, понятно Лови, тварь Камень Тихо Бля, да я же уклонился, тварюга ты ебаная Ебалась нахуй от меня Понятно Камень, камень я что столько денег зря блять потратил. Вставай. Тихо. Пошла жара. Раз, два, три. Нормально я живой. Да блять, как же она это быстро делает, я даже не успеваю понять. Да пошла нахуй! Сука ебаная. Соси, соси, соси, соси, хуй, блядь! У меня сейчас прямо аж это самое. Потому что я с первого раза прошел, даже удивительно, если честно. Очень удивительно. О, тут она выглядит попише. Но они такие все-таки в таком облике. Свобода. Где твоя королева? Королева? Это сделала она. Из-за нее Мидгард полон мертвецов. Не может быть. И я не хотел верить в это, госпожа. Но ее надо найти. Где она? Точно не знаю, но... Рокстал о а Если Совет Восьми снова соберется, может она ответит на зов? Так... Хорошо, что первая сказала, взять ее шлем. Ну, типа, пригодится еще. Так, скольких я собрал уже? Шестерых, еще две осталось. Похоже, нужно отыскать других валькирий. Ты шлем. прав. Но мы хотя бы знаем, где найти Сигрун. Но где остальных валькирий искать? В иных мирах. Отличная мысль, брат. Мусульхейн. Мифельхейн. Сигрун бы не колеблес отправила своих валькирий за пределы Митгорта. Да, мы сейчас как раз-таки за пределами Мидгарда, чтобы вы понимали. О, наконец-то, броня для бедер легендарная. Так, так, так, так, так. Эпический предмет, асгарская сталь. Наконец, то эпический предмет, ребят, подъезжает. Так, что у нас тут? Эпический предмет, че, расслабление соседних врагов в радиусе 15 метров. Броня. Пояс. Так, Сравнить. Руны меньше, сил меньше, защита меньше на единичку, зато сила, блядь, на 8. Плюс высокий шанс получить благословение при совершении рунических атак. Повышит скорость накопления ярости на 10%. Пока что это лучше, все таки Плюс чар там 2, а тут 3. Так что придется остаться с этим. Я, да, я вот начал искать. Так, все, нам пора отсюда сваливать. Где проход? Вижу проход. Ой, а еще трей, Так, я его мог и проебать. Так, следующий мир нас интересует, да? Но здесь мы закончились. У меня хватит, я ничего искать не буду. Так быстрее просто.